суток всем нашим людям а также новым зрителям которые зашли впервые на канал сегодня, нереально холод. сегодня мы находимся в старинной деревне которая известна еще 16 века и здесь в свое время была чулочная фабрика но со временем при строительстве водохранилища часть села затопили а людей отсюда расселили мне нужны палочки я здесь развел бы костерок но сегодня история не об этом Сегодня история немножко другая будет, потому что мы находимся в таком месте, который вас сто процентов заинтересует. Ах, сейчас согреться немножко. Так что давайте прогуляемся вместе с нами. Какое количество железа здесь лежит, это удивляет. До сих пор его еще не только. Посмотри, Шлейдер. какую кушков? кусок железа. В конце 90-х годов прошлого столетия один предприниматель купил здесь в водоохранной зоне, я так подозреваю, что это незаконная была постройка, участок по строительству вот этого огромного здания. По тем временам это была невиданная роскошь. У меня, конечно, огромный вопрос. Как здесь такое количество железа не растащили? С обоих сторон такие огромные железные, массивные, тяжелые ворота. Балки металлические, швеллера лежат. И никто это не украл. Спустя некоторое время строительство было остановлено, а человек, который строил это все, бесследно исчез. До сих пор о нем ничего не слышно. Сразу бросается в глаза величина вот этой огромной парадной. И мы, как поисковики, всегда находим в этих местах монетки. Ну, пусть останется она да, сегодня здесь. На счастье. Пойдемте дальше гулять. Современная фреска граффити это тоже присутствует. Вот мы попали. Посмотри, здесь стебно, сэра, да. Сколько, какое количество действительно комнат? Вообще удивляет Посмотри, туда комнаты. Они в разные стороны сходятся, как темница какая-то. Не хватает только часовых. Вероятнее всего, кухня должна была быть. Большая площадь, большая. Большая площадь для кухни. Народе это здание проснуло замком мертвеца. Здесь вообще так темно и страшно, и звук... Холодно, сыро, мокро, но я не перестаю все время говорить, что на нашем канале Древность Стрина мы постоянно всевозможные проводим конкурсы с призами. И ты, наш дорогой зритель, всегда можешь туда зайти на этот стрим и выиграть. Вот такие чудеснейшие подарки. Здесь даже пин-поинтер есть для поиска монет и кладов. Огромное количество монет всевозможных, царских, советских, э из меди, из серебра. И вот даже вот такой вот нумизматический каталог. И вот такая функциональная кепка с нашим фирменным логотипом. Обязательно заходи на стрим и участвуй. Выигрывай у нас. По-моему, я уже все сегодня сказал. А ты запомни. По разговорам местных ходят многочисленные легенды. Поговаривают, что в полночь в этом месте часто видят хозяина этого замка. Ходит, бродит и на местных страх наводит. Интересно, дом огромный, поистине большого размера, но территория возле дома практически... Здесь. Смотри, здесь даже с грибушкой лежит Ставьте лайки и заходите на наши ролики через подсказки О. Тут -то добра много! Здесь даже бочка огромная, представляешь, металлическая Пеногром валяется если вам понравилось путешествовать по заброшенным местам вместе с нами, выражайте свое отношение в комментариях и поддерживайте нас, ребята. Ты что ли? <смех> вот школу, и, короче, что ну там. да, там нарисовано всякое разное, поэтому кто-то, ну, пытаемся подбить. да, не жалко да, -да, -да что <смех> <мы> <смех> его Не, я бы сама залезла, честное слово. Не, не. Так, заложили без. Вот уже человек пошел альпинизом отлично! Ну и чё там? У меня маленький вопрос, а как его спускать оттуда теперь? А он там остается, да?